Не удалось. Бразильцы после отдыха активизировались и показали всем, что они на самом деле бразильцы, а не виртуальные образы. В общем, Папаэль отметил, не но еще забить. И тут как все наладилось. Второй гул Пузвичева стал по сути шедевром, хотя у него все шедевры, но в данном случае все равно была какая-то изюминка исполнения. Наши продолжали висеть на бразильских воротах, а уж какие комбинации разыгрывали. Браво, парни, браво! Потом еще одна возможность для поднятия тонуса появилась. Почему бы не использовать и Сергей Сергеев, выполняя функции пушки, отправил снаряд по назначению. финишу желто-синий убрали вратаря и всей гурбой пошли мстить. Только досталось его впрочем, и остальным тоже. Но ничего-ничего, на то они и россияне, чтобы терпеть. Как следствие, 3-1. Четвертый матч в истории мини-футбольных взаимоотношений оказался для нас впервые победным. Команда сыграла били до конца. И, в принципе, эта заслуга прежде всего всей команды, а не отдельно людей. Мы, Наши способны на больше. Россия показала отличный футбол, а к сожалению, не удалось найти свою литературу, за что мы и поплатили. Матч получился очень интересным. А все сыграли сегодня <Picture of düny> But, на результат. Если бы не были братьями, если столько много не создавали. Действительно, у нас врач сыграл лучший всяких поклон. И еще одна деталь, генеральный директор Сенара Юрий, за эти минуты ответил нам, что рад той компании подарки. Пусть что-то доброе от встречи остались. Thank you. А наша съемочная группа не смогла пройти мимо фестиваля Барбисуна, на котором лучшие товара и удивляли уделяли горожан блюдами, приготовленными от нас воздухе. В этом выпуске мы раскрываем секрет приготовления армянской пиццы. Что, не слышали о таком блюде? Тогда не переключайтесь. Лето на дворе, а это знаете, на мангале, уже могут приготовления шашлыка и прочих вкусностей. Я тоже решила вывести несколько секретов приготовления блюд на мангале, поэтому я сегодня здесь, в парке на фестивале барбекю. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Под открытым небом. Это процесс и результат. Название праздника и самого блюда. Что для американца барбекю, для немца гриль, А что для немца грин, то для нас русский блюдо. Что Барбекю умеет Америке... делать пищу и субботы и соедоблюю. Американцы часто устраивают чемпионаты, где призовой фонд победителям порой достигает ста тысяч долларов. На такие мероприятия движет собирается невероятное количество человек. Ну и мы движемся туда, где большое скопление гостей. И среди поваров, которые сражаются на славу жителей нашего города, я узнала хорошо известных мне умельцев из города на северной От разнообразия вкусов ароматных угощений глаза разбегаются. На самом видном месте красуется мангал, на котором говорят, что армяне знают только в мариновании всего продукта. Поэтому мы решили выяснить их способ приготовления. Мариновка походится, как обычно, по-разумевым, по нашим, да, по армянским. Получаются специи, которые у нас специальные, да, перец, там, лук, э, соль, то есть вкус, а да, все добавляется. То есть уже повара сами как-то наобляют. Все у нас. Встаем как бы, пропитался, да, у меня Здесь же представлены формы доги, которые являются известными всем нам, сосисками в сети, только в уменьшенном варианте. Так, такое угощение легко приготовить и в домашних условиях. Но на свежем воздухе, безусловно, вкуснее. Погода стояла жарко, поэтому в ходу были разные свежающие напитки в том числе и танцы национальный армянский пистомолочный напиток там это наш армянский баннер который готовится из напитков то есть по традиционным рецептам также все приготовляется очень вкусно с Это место не только здесь, на прилавке, но и самой армянской кухне. Если вдруг вы услышите, что кто-то называет ламаджо по-другому, не поправляете его. Это вкусная лепешка с начинкой имеет и другое название. Например, ламаджо и Его название отличается в разных странах. Это блюдо едят везде, и как бы вы его ни называли. Хотя, впрочем, какая разница? Главное, что вкусно. Кламаджо еще называют армянской пиццей. Действительно, просто приготовление чем-то похоже на рецепт его итальянского аналога. А я начинаю, соответственно, приготовления уламаджо. Что значит он отшел в Армении? А он же у нас считает это традиционным. Давайте остановимся на сексе для ламажа. Смешайте 200 граммов муки и 100 граммов воды из-за расчета на 2-3 порции. Добавьте соль к вкусу и замешивайте тесто в течение 20 минут. Оно должно получиться очень жарко. Для фарша вам потребуются следующие компоненты. Селятина, курчечные сало, помидоры, и и лук. Всех ингредиентов должно быть примерно одинаковое количество. Пропустите продукты через мясорубку и затем в фарш добавьте соль, перец, паприку и нарубленную кинзу. У того, тесто. Вот берем тесто, просто вот так надо, наверное, чтобы оно было мягкое, а то чуть. Потом все ложим на стол, посыпаем мукой, чтобы оно не скрипело на скал. и начинаем раскатывать. Только должно быть там не должно быть а можно и без открытого теперь? Я так поставить градуса, там 30 градусов. Спартийный праздник ⁇ это гору 2018 года. Высочайшего в кафе Приходите по адресу Малышева 31D. Напротив Рубина здание на нормальном и стоит Продолжение темы блюд, приготовленных на свежем воздухе, я предлагаю вашему вниманию сюжет, посвященный уникальной жаровне, на которой можно приготовить до 30 блюд из разных кухонь мира. Сейчас я познакомлю вас с изобретателем этого чудо-аппарата, который приехал к нам в Екатеринбург из родного санкт в этот момент для того, чтобы протестировать универсальную жару. В следующих выпусках мы уже показывали различные варианты блюд, приготовленных на жаровне. Мы готовили мясо, помещаемый кусочек свинины, мы маршруты, сковородье, затем добавляли картофель, бутажаны, морковь и болгарский перец. Не прошло и 10 минут, а у нас уже было готово потрясающе вкусное блюдо с дымком. В другой раз мы пожарили целую рыбу на сковороде и замеси без добавления муки. А в предыдущем выпуске мы приготовили хит восточной кухни. Его величество плов. Для этого мы сняли сковороду, а потом поместили в очаг. И, как, знаете, вот у меня вопрос. А, назрел. Скажите, пожалуйста, сколько блюд можно приготовить на эту жалобную? Вы вообще вели такой пашет? более 30 кашет. Более 30 блюд. И, как вы говорили, из разных кухонь мира, правильно сегодня мы решили приготовить уху. Приготовить уху на обычном, в обычном котелке с походным плоским дном. Для этого нам понадобится только очаг, это понадобится. понадобится... Вот мы можем поставить самую небольшую посуду, можем еще какую-то, если это необходимо. На ней готовить. Можем свои чай, кофе, кофе, приготовить чай. Или если хотите, сейчас будем готовить уху. Да, ну вот будем готовить уху. Чай кофе потом. Есть, сейчас мы ждем, пока вот эти кислоты, мы будем добавлять все И, uh, ингредиенты для этого. Рецептом ухи, я думаю, мы сегодня никого не удивим. Нам больше хочется показать и продемонстрировать вам многообразие блюд, которые можно приготовить на жаровне, а также простоту его приготовления. И я желаю, что вы не в одиночестве приехали к нам, чтобы вы, помимо универсальной жаровни, взяли с собой еще и походный вариант. Продемонстрируйте его, пожалуйста. Обязательно покажем. Ну, у нас обыскать какие-то камни, печи и так далее, чтобы какую-то образовывать. Вот перед нами вариант самый простой, походный, который упаковывается в одну транспортную сумку. Содержит в себе жарочный диск, четыре обойны, образующие отчадь на грунте в любом месте, где бы вы хотели остановиться. В с пятого спрятаем на котором будут вращаться жарования. Значит, устанавливаем... Из четырех секций на грунте обсуждаем очаг необходимого вам размера. Можно оставить между ними расстояние для поставки блок. Путем вертикально устанавливаем штырь, ровно по центру. А затем самой стороны опускаем на нужную глубину. Так, чтобы пламя оплакал всю сковородку. Стараюсь выравнивать сам диск, чтобы он был она ровно. И теперь также можно вынимать, чтобы ставить казан, шамбуры, решетки и его походную посуду. Если чуть ниже опустить, то его поставить также посуду с плоским дномами. Тем временем муха у нас приготовилась. Котелок мы использовали небольшой, на 2-3 порции. Если у вас котелок несколько больше, то можно с удобством разместиться на очаге. Главное, чтобы дно было плоским. Николай, я же знаю, что вы не собираетесь останавливаться. Как-то будете совершать свою работу. Есть мнение дальше продолжить? для копчения рыбы mm -hmm. и горячего, и холодного. Рыбы, мяса, любых продуктов mm -hmm. сделать специальное устройство именно для такого очага. Это несложно, но это скоро будет. Uh -huh. будет. Uh -huh. Уже главное вот, здесь нет, и скоро yeah. будет и здесь. В случае могу сказать, по горячему копчению все, все ясно и понятно, хотя бы очень много есть устройств. А для холодного копчения, которое позволит за два часа все сделать приготовить, ну, этому продукту холодного копчения нужно просто Будет дать на ну, открытие а провериться где-то в течение тоже двух часов. И все, там будет готово. Ну, мы тем временем ждем, пока доготовится уха. А я напоминаю, что мы сегодня готовили уху и тестировали жаровню, которую забрал Николай Барандо. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Стоим за помощь в проведении съемок культурно-рыбное хозяйство «Рыбалка» на Саниновке. Адрес трезировщиков 200, телефон 290 50 Быстрые и простые приготовления пищи на природе. Заказать аромы можно на сайте Траймозапова «Дуранка.ру». Приглашаем сотрудничеству авториков. Подробности по телефону 8 812 709, 86 93 Незаметно кулинарный детектив подошел к концу. С вами была Екатерина Березова. Если у вас возникли вопросы или пожелания, звоните нам по телефону 262 56 51. Ну а мы с вами прощаемся совсем ненадолго. Ведь впереди еще столько мне кулинарных Пока-пока. области ждем по новому адресу Екатеринбург 28 марта 13, 9, 9, 13 00, выходной воскресенье. Yeah. По нему доверить. Телефон аптеки Ноут Туской 31-257-20-77. Вы уверены, что справитесь? Там довольно крутой спуск. Может быть, вам помочь. Помочь? Ну, разве что нажать на кнопочку? О, Это сочетанная система контроля впуска горы. Лучше от нее инженеров. Это же не полноприводный автомобиль года в Германии. Всего до Надежно, профессионально, качественно, по типовым и индивидуальным проектам. Компания Строй Центр. Город Екатеринбург. Улица Дублецкобирского тракта, дом 2А. Телефон 382-5472. Официальный дилер компании КалмА. Стройразвитие 6.РФ. Правило с погоды на 10 канале в студии Наталья Ван Агевич. Погодная котле на территории Сергейского области не является. Температура не превысит, а смерть 20 градусов. И снова не включены осадки в виде дождя. Так выглядит прогресс дождь в 18 градусов тепла, Серега плюс 17-19. В нижнем тагиле осадки маловероятны и 16 17 градусов. Там где-то плюс 19 и выдути плюс 17-19. Красноулинка без осадка градусов одна Ну и в также плюс 17 градусах. В от секунды. до 9 градусов тепла, но плюс 18 градусов. Относительное давление в сентябре в сентябре 740 миллиметров продвижного стола. В ближайшие дни в столице Урала погодная картина не изменится. 22 июня, как вы 23 июня, 22 июня 24 и 24